Друзья, ну вот и произошло мое включение как блогера из Дюляни. все кровь. Эдвард Билл, точно знаю, получал из Вот теперь вот а, у меня такие же губы а, и совершенно бесплатные. Борис мысеева я думаю, или руки базуки, знаете что такого, звезда Ютуба, он все недавно губы накачал, вот у меня теперь тоже голове, голове моей обилки, да, да, да, как песенка в мини-кухо. Почти Такая вот дырка. Все видите, да? Говорят, что я так мог их прожить сигареты Сейчас я пойду в отдел полиции писать заявление. Мне сегодня никто не зоны вообще. Потому что я сейчас зайду. знаешь, куда я сейчас зайду? Куда? вот такая вот жесть происходит наверное я сегодня опять не выслежу. друзья всем привет с вами канал джека ладно достал уже это канал канал пришел я короче с работы э, в общежитии отработал я смену и уже второй день наблюдая такую на букву х хочу э, э, сказать короче Фильм. короче да первый день на штаны прожгли короче я пришел ночью у меня дырка на штанах сказал никто ничего не знает а мне кровать я сплю на нижней койке вот э, сегодня уже второй день такая вот э, Хуета происходит, назовем это так. Больше у меня выражений никаких нет. что я уставший, хочу отдохнуть. Работаю в торговом зале. Много людей, посетителей, музыка играет. Вы, наверное, представляете, что такое торговый центр. Но сегодня, видимо, мне опять не придется отдыхать. Вот такая вот картина. Гриша лежит, спит. Короче, Гриша, пьяный в ноль, весь грязный на моей кровати, что, что его место мне. Короче, друзья, это пиздец, полный крутой. Ну, давай, друзья. Давай перелазь к себе на кровать. Подожди, завтра приеду. что ты завтра? Сегодня уже буду на месте, ну хватит уже, правда. Блядь, дай мне выспаться надо. А я тебе прочел, ложись спать. Я тоже хочу спать, все. Да. Все, давай. давай все, ложись. Так ты на моем месте лежишь-то. Спишь <говорит> на моем месте, блин. Давай вставай, блин, с моей кровати мне сегодня никто не забыть вообще потому что я сейчас зайду знаешь куда я сейчас зайду куда? Ну, а? все. куда короче вот такая вот жесть происходит наверное я сегодня опять не высплюсь Народ, вот это мои штаны И такая вот дырка все видите да говорят что я так мог их прожить сигареты. Ну, думаю, тут сигарета навряд ли была. Потом карман. Тут кипятильный положили. И хер знает, что он. Чё жалко штанов. Конечно, жалко спортивный костюм. Конечно, не жалко. А ты как считаешь? Не жалко, где костюм за 8000 рублей мне. Я дебил? А дебил. Ну я и об этом говорю. То, что, как Кровать мне залили всю водой. Штаны и прожгли. Теперь спать мне не в чем. Теперь я по улице хожу и в этих штанах буду спать. Да, кстати, несправедливо. Такая вот у нас в общаге жизнь. Вот так, друзья, мы живем в общаге. Короче, народ, я попиздился. народ и попиздился или получил пизды не знаю как это сказать правильно Они, а, поэтому а, работа блогера довольно таки опасные а, космонавты все видите мои губы все расхерачены не знаю здесь тоже видно наверное. сейчас я пойду в отдел полиции писать заявление а, Никому не советую повторять э, мои подвиги, потому что это все может и так плачевно закончиться. Э, можете остаться без углов, у меня их э, к радости совсем немного, поэтому особо небольшие потери были. Э, был там тип один, попал он в кадр на верхней полке, вот он соскочил и залепил мне пару раз. Хороших таких, раза 3-4 мне по лицу. Не помню, успел я ему ответить или нет. За мной еще погоня было, чтобы я ушел в полицию, и писал заявление, потому что у коменданта, коменданта этого общежития будут проблемы. И сейчас приедет полиция. Если я найду сейчас отделение, я нахожусь в Царицыно. Более точные адресы потом, ссылочки под видео. Никому не советую въезжать в -то общежитие то Потому что вы можете так же красиво закончить, как и я. Я поближе снимаю, думаю, видно. Вот так вот. Мое лицо красивое. Губа. щека здесь. Профиль, думаю, видно. Подбитый. Ну, глаз, да, слава богу, не подбитый. Позвонил начальнику с работы. Он сказал, завтра можно взять выходной. Подлечиться. Вот так вот. Здесь подкроюсь все кровь Сейчас уже ее меньше я как бы снегом снегом как бы ну, края бумаги осталось снегом как бы я прикладывал чтобы опухоль много спала я хочу таким красивым ходить вот ну, видно конкретно мне выебал у меня там очень план стоит и сижу выставлю то есть на вот так вот никому не советую вот в общежитии выезжать а, ну, как говорится, работа блогера, еще раз повторю, она опасна. у тебя сегодня не только Гриша с раскрытым небалом, а я тоже. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все это ради вас, все всякие это жертвы. А, надеюсь, вы не попадете в такую же жопу, как и я. А в час утра метро уже закрылось, можно сказать. Не знаю, где я буду ночевать еще раз смотрите Пойду в отдел может там пересижу надо ехать с утра в магазин открывать магазин потом приедет замена мне поэтому не забываем подписываться ставить лайки комментарии мне очень удобно говорить И по ходу розыски он рецидивист по ходу дела потому что у него ножик еще был он показывал поэтому я немного его побоялся что во мне видят пару дырок потому а что не пару, это было вчера, сегодня, видите, он применил кулаки, поэтому как бы не все так, не так красиво эта история закончилась, как хотелось бы, вот. типа тут вчера, нет, дня три назад приезжала полиция, видимо, тоже что-то случилось в общаге, и он пытался вылезти в окно, а на окнах решетки у нас, то есть он закрылся изнутри, сидел Ему трясло всего, 3 и вот. поэтому, я думаю, это тип розыски. А, просто проживает в общаге, Засел на дно, народу много, поэтому идеальное место. А, он попал, кстати, в кадр, а, вверх, у него второй ярус, верхняя полка. Когда я Галюшу снимал, он попал. А, Но ну, я не просматривал, сейчас еще видео позже посмотрю, попало его лицо или нет момент я побоялся, мой был телефон, что он, наверное, бьется просто. И он меня ебушил. А, ну, скажем так, побил меня немного. Вот. Поэтому такая вот профессия – блогер, злогер. А вот у меня болит голова, наверное, сотрясение мозга, если он есть. А, поэтому, а может и нет, нечему сотрясаться, я не знаю. Если утром утром будет хуже, то поеду в трампунт, а, мне там просветят, скажут, все так плохо, безнадежно или нет, а, в, голове, в голове моей, моей опилки, да-да-да, как песенка у Винни-Куха. Вот я забрал вещи, сообщения, а, тапочки забыл, правда, сейчас с вещами попрусь по городу ночью один. Друзья, я взял себе Pepsi. Это не реклама, мне за это не платили. Она ну просто она холодненькая, в магазине вот видно напротив То Стою круглосуточно, а, чтобы опухоль сошла, а, чтобы губы хотя бы до утра отошли. Потому что не открывать магазин. А, губы, наверное, у меня, как девушки сейчас модно, накачивают ботексом. А, или чем там, не знаю. Я по женским салонам красоты не хожу. ну Как у Бориса Моисеева, я думаю, или руки-базуки. Знаете, все такого, звезда Ютуба. Он все недавно губы накачал. Вот у меня теперь тоже, а только совершенно бесплатно Все сделал эту процедуру. Вернее, мне ее сделали. Из-за этого ни копейки не отдал. Поэтому, если вы захотите все такие же губы, приходите в это общежитие. Я напишу адрес ниже, будет ссылочка. Такие вот губки. Вот. Все видно, да? нас друзья. Не будет говорить народ. Наверное, будет звучать грубо. Я скажу, друзья, вы же все друзья. Друзья, заявление милиции, наверное, тоже не буду писать, потому что Кеминадт очень хороший человек. Он меня просил не делать это, не портить ему жизнь. Мужик хороший, и я не хочу ему портить жизнь. А тому уроду, я думаю, все это вернется когда-нибудь. Друзья, я нахожусь в пиццерии. Сегодня я, как видите, не буду ночевать в сугробе где-нибудь. Хотя я уже думал, в подземном переходе метро останусь спать на сумках. Может быть, там всякое было бы, меня бы и обчистили, и побили опять. Меня очень милая девушка здесь встретила, разрешила мне переночевать, скажем так, до 6 утра, пока не откроется метро. Я нахожусь в пиццерии. А пиццерия как называется? Пицца-экспресс 24, люди. Всем, кстати... Я еще не пробовал, попозже попробую. Оно пахнет очень вкусно, поэтому раз здесь такие добрые люди работают, я думаю, здесь пицца такая же добрая и вкусная. Поэтому я всем советую эту пиццу. За рекламу мне не платили. Вот, я, в принципе, добрый поступок за добрый поступок. Это моя была инициатива здесь снимать. Вы видите, да, мои губы. Они теперь, как у Анны Семенович или Бориса Моисеева, а может быть даже э, руки-базуки, есть такой блогер, э, который синтолом бицепсы, э, вернее вазелином, уже все об этом заплатили. Вазелин э, Сибиэп качивал в руки и вот недавно он себе накачал губы когда ему удалили пузырину из рук он решил за губы взяться вот теперь вот у меня такие же губы и совершенно бесплатно я вам уже говорил я за них не отдал ни копейки давайте посмотрим что здесь продается что здесь есть друзья вы также можете меня поддержать финансово вернее отправить мне какую-нибудь денежку на лечение вот этого всего кстати боль прошла почти вот. у меня под видео будет ссылочка на донат и также на мои электронные кошельки куда можно отправить мне денежку меня поддержать еще раз извиняюсь я уже говорил в другом видео что немножко камера балансирует потому что я штатив не на штатив не устанавливал заикаться уже стал запинаться так, еще бы мне хотелось продегустировать эту пиццу на вкус, попробовать ее лично, чтобы вы не думали, что я делаю там рекламу в заведению, да, сам не попробовал даже, а сделал рекламу, как это делает большинство блогеров за деньги, правда. Я это совершенно бесплатно из добрых побуждений буду сейчас делать, пробовать, наслаждаться вкусной пиццей. Аня, а как называется эта пицца? Жюльен. Жюльен, вот. Аня мне говорит, что пицца называется «Жульен». Друзья, вот такая вот пицца с Кока-Колой. Я взял такую вот бутылочку Кока-Колы. Она здесь стоит 49 рублей. Да, верно? Все? 49, верно. Видите как, не, не отбили мне все-таки последние мозги. Вот такая вот пицца. Здесь грибы, курица, сыр и соус «Жульен». Для «Жульену». А поэтому она называется, в принципе, Жульен. А, стоит она... Сейчас посмотрим, давайте чек посмотрим. Стоит 49 рублей. Это у нас... Э, это что у нас такое? Так. Кока-кола, да. А пицца стоит... Тоже 49, да? А, пицца 60 стоит. Друзья, извиняюсь. Все-таки мне, наверное, отбили последние мозги. Вот такая вот. Она горячая, прямо из печи пицца. Я, я не буду снимать пальто, а, потому что мне лень делать плаву, поэтому давайте попробуем пиццу. Тесто очень нежное, хрустящее. У меня, конечно, губа опухли, я не ощущаю наполовину вкуса но я ощущаю, что она крутая, что она вкусная, потому что пиццу я люблю и обожаю, это мое любимое блюдо, если вы не знали. Сыр, пицца, вот это все, итальянская, вот это вот, э -э -э -э. короче, итальянская кухня, вот. Я весь отпизженный, но все равно я наслаждаюсь этой пиццей, она очень вкусная. Даже отпизженный человек может наслаждаться этой пиццей, поэтому делайте выводы. А если бы я не был отпизденный, я бы еще, наверное, больше наслаждался. Очень сочная. Блин, я вот заказывал у себя в городе и такой пиццу не ел. Обалденная пицца. Очень вкусная. Чапкать я не буду. Мне в комментариях пишут, что я чапкаю. Как поросенок постоянно в своих видосах. Вот поэтому я вот этот раз воздержусь. Друзья, друзья, очень вкусная пицца, приходите в это заведение, обязательно попробуйте, вернее вам обязательно надо сюда прийти, лучше с семьей, с друзьями и попробовать эту замечательную пиццу. Такая вот кафешка. закусочная не знаю как правильно но забегал. довольно да. таки необычный стиль ретро прикольные такие диванчики это вот пицца такая вот зеленая как лужайка. тоже готовая пицца Впервые такую вижу такая тоже и такая, такое, по-моему, я кушал При вас Все при вас здесь готовят напитки. Друзья, но это мои вещи Поэтому пора мне выдвигаться За окном уже Рассветает Правильно сказать, да, рассветает По восьмого утра, повторюсь Мне пора я работать Сказали, что не нужно отработать выходного у меня не будет и, и жилье у меня тоже, тоже. статил очень крутой кофе я попил из вас поэтому вам мне его не получится показать Здесь три вида кофе очень вкусная опять повторюсь не реклама я взбодрился и теперь пора удвигаться как бы так Народ, вот такая тут кофемашина. Тебя можно снять, нет? Не надо? Ну, друзья, видите, здесь сотрудники запрещают себя снимать. Не хотят они известности. Такая кофемашина. Очень вкусное кофе. Такое мало, где я пробовал и пил. Пил и пробовал. Всем советую. Кстати, акция. Фреш апельсиновый. 50 рублей. За 0,2. Такие вот здесь. Кофе. 30 рублей всего, но очень вкусные. Кофе обалденная. Я пил капучино. Я упорный. Пришел помыть бошку перед работой. Привести себя в порядок. Это, это мои вещи. Рюкзак и сумка, которые я забрал сообщать. Вот он, я сам. А, как видите, у меня Блин, руки дрожат. Даже двумя камерами. Ой, двумя руками держу камеру, дрожат. У меня это я пересрал, когда меня, на меня или это на нервную почву, не пойму. Ну, вот видно у меня гематома. Синяк превращается. Вот здесь. Садина губки. Теперь я буду с кукленькими губками. Друзья, ну, вот я помыл голову. А, Засыпил рюкзак, как вы видите, у меня спина в зеркале. Такие двухлетние вот губки нет теперь. А, мне пора открывать магазин. Для меня колбасит, все потрясет. Я не спал всю ночь, кофе пил, энергетики пойти, вернее, колу даже пил. А, теперь он узнает, от чего меня колбасит. Но вот не обосрался. Сейчас пойду открывать магазин, а, снимать помбы, а, запускать персонал. Поэтому надо было выглядеть более-менее. Башка уже грязная была. Я ее помыл. Увидимся позже. Друзья. Ну вот и произошло мое включение как блогера из Я думаю каждый уважающий себя блогер это прошел. Вот пусть не каждый какой-то Эдвард Билл точно знаю, получал из дюля. По крайней мере я видел этот видос, не знаю Франк это или нет его очередной. Вот и пришла моя очередь. Да и еще каких-то видел тоже прикольных чуваков на ютубе, тоже получали по еду по лицу. Мне часто пишут комментарии, что я ругаюсь марно, поэтому больше я не буду ругаться. Сутка буду, конечно. И это чисто русская речь. Одним словом можно выразить 10, поэтому те, кто а, не воспринимает это все, у меня есть в начале каждого ролика ставочка а, о том, что э, лицам недостигшим 18 лет, а также беременным женщинам, а также людям с слабой психикой, просьба а, отказаться от просмотра а, данных роликов. А, ну что я могу сказать, а, крещение произошло, удивляя, я получил, а, вот видно, матома более четко себя стала выражать, вернее синяк, фанарь, так еще его обозвать, более синеть или чернеть. Пишите в комментариях, как это выглядит, большой он или маленький. Ну, наверное, многие будут писать, что я сам себя отвидел поскольку не видно, как меня хуячили. Но это не так. Просто в этот момент у меня телефон, я его отключил. Этот э, чертила соскочил со второго яруса кровати и на меня накидывал. Он и Гришу избил, который в начале ролика, который лежит на моей кровати и не хочет вставать. Не хотел вернить. С, раз, с разбитым носом у него, похоже, как ребят сказали, перелоп носа был. Но я с ним больше не общался, после этого его не видел. Я в другую общагу переехал. Поэтому э, не знаю дальнейшего судьбе, но думаю, мы с ним увидимся. В одной компании работаем. Поэтому пишите в комментариях, чего бы вы хотели еще, как на какую тему ролики, чтобы я снял. Но это так, блок из моей жизни, как я сейчас живу, так я снимаю людей, интересных. Интересных людей. Если вы интересный человек, пишите мне вконтакте, на почту, о себе немного, свои контакты, как с вами потом связаться. И мы обязательно с вами встретимся и я сниму о вас видос и выложу его на YouTube и, кстати народ подписывайтесь на YouTube у меня в Одноклассниках как грибы растут подписчики просмотры. но контакт он как-то как на кладбище там у меня тишина поэтому очень меня к вам просьба большая особенно тех кто смотрит меня в Одноклассниках подписывайтесь ко мне на YouTube на мой YouTube канал лайкайте видео ставьте комментарии делайте репосты также вы можете мне финансово помочь под каждым роликом у меня есть информация как это сделать на донат ссылка и номера электронных кошельков вы можете сделать мне небольшой ништяк там 10 рублей 50 100, можете там тысячами какие у вас смотрят финансовые возможности я буду рад любой помощи потому что мне нужен новый микрофон также я хотел купить стабилизатор, или как это правильно называется. Чтобы у меня иногда новое ну, любого, думаю, оператора присутствует руки, чтобы этого не было видно в кадре. Эта штука такая. Короче, будет крутой. Будут еще круче видеоролики. Если я куплю эту трень. Поэтому. Ну и на DeVIC тоже не буду отрицать. На пивасик, на хлеб, насущный. Тоже иногда хочется отдыхать. Ведь это же работа, вы же смотрите мои видеоролики. Кто-то пишет комментарии, что это полное говно, а кто-то наоборот кайфует. Наверное, это больше будет касаться тех, кому по душе мое творчество. Любое творчество это работа в какой-то степени, оно должно оплачиваться. Поэтому вы можете внести свою лепту в виде ништяков через донаты и электронные кошельки, думаю, будем пока прощаться, в дальнейшем, надеюсь, у меня еще будут новые ролики, если я буду живой, а, а что я, а, а. короче, народ, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, особенно на YouTube, для меня это очень важно. Я зашел в квартиру и увидел кое-что интересное, находку. Сейчас я вам покажу. Как раз она, кстати, позже объясню почему. Вот такие вот ботинки. Прошел туалеть, вернее, видел. Как раз у меня кроссовки все доряды провалились. Все ваны я купил их недавно, а денег на новые нет, авансы маленькие, а зарплата только через месяц у меня вода затекает в один кроссовок, пока я иду на работу, прихожу весь мокрый кашлю из-за этого, насморк, и обзоры получаются хуже, блоки вернее, которые снимают для вас такие вот, почти нулевые Сейчас секундочку. Да, и молния рабочая. А то, что тоже в идеале почти не, не, не тёртая даже. Ладно, народ, давайте, всем пока, мне пора на работу, поэтому будем прощаться, до следующих встреч, как что-то сниму новое, я обязательно это выложу, специально для вас, друзья, даже, наверное, не народ, а друзья, потому что вы все для меня, друзья, не знаю, как я для вас, но вы для меня, друзья, давайте, пока. Друзья, вот такой вот у меня фингал. все видно, да, уже третий день. Синий уже, черный. Третьи сутки. Более выраженный.